Василий Петрович, ну хватит уже выпендриваться, прыгайте! Украинский актер Станислав Боклан празднует 61 день рождения. По случаю этой даты мы подобрали самые громкие роли звездного именинника, о которых уже говорили едва ли не все киноманы. Станислав Боклан – дипломированный актер, поэтому немало его ролей вызывают восторг у поклонников. Самыми популярными киноработами известного украинца стали сериалы «Папик», «Слуга народа», «Крепостная» и «Когда мы дома». Однако и фильмы со Станиславом Бокланом отмечаются не меньшим успехом. Мы не обошли вниманием богатую фильмографию актера и выбрали всего пять самых популярных проектов именинника. Первый. «Пульс». О спортивной драме «Пульс» уже успели написать все отечественные СМИ, ведь в основу фильма взяли реальную историю украинки Оксаны Батурчук. Спортсменка получила травму во время аварии и фактически потеряла зрение. Однако это не помешало главной героине продолжать идти к своей мечте, вместо Олимпиады она начала готовиться к паралимпийским играм, преодолевая все препятствия упорным трудом. В фильме «Пульс» Станислав Боклан сыграл одну из главных ролей. Он перевоплотился в тренера, который все-таки взялся помогать Оксане. Кроме этого, драма станет одной из самых ожидаемых премьер 2021 года. Пульс, должен был выйти на большие экраны еще в марте 2020 года, но из-за пандемии релиз ленты перенесли. Второй. Предчувствие. Не меньше привлекла внимание драма «Предчувствие», которую впервые показали на международном кинофестивале в Берлине в 2019 году. Украинцы же смогли насладиться этой загадочной драмой в октябре 2020 года. По сюжету, «Тихую жизнь» в небольшом городке в Одесской области нарушила смерть местного жителя. Каждый из главных героев драмы будет искать ответы на собственные вопросы, разжигая скандал со всеми, кто знал покойного. Станислав Боклан здесь предстал в роли Петра Салагуба. Третье. «Я, ты, он, она». Снялся Станислав Боклан и в одном из самых кассовых фильмов Украины, комедии «Я, ты, он, она». Здесь актера можно увидеть в роли соседа, который живет рядом с главными героями, Яной и Максимом. Супруги уже давно не испытывали страсти в отношениях, а потому решили подать на развод. Однако судья имела другое мнение, паре дали месяц на раздумья. За это время Яна и Максим пережили десятки курьезных приключений, на которые захотели взглянуть зрители. В то же время отзывы о сюжете «Я, ты, он, она» были далеко не положительными. Киноманы заявляли, что сюжет комедии слишком прогнозируемый, а комедия получилась совсем не смешной. Четвертый. «Поводы». В то же время немалый резонанс вызвала драма «Поводы» со Станиславом Бокланом в главной роли. Фильм рассказал о 1930-х годах. В Украину приезжает американский инженер Майкл Шемрок с сыном. При трагических обстоятельствах он умирает, а мальчика спасает слепой кобза. Маленький американец становится поводырем и пытается убежать от влиятельных преследователей. О фильме «Поводырь» заговорила вся Украина после громкого скандала. Ленту передали на рассмотрение киноакадемии. В шорт-лист Оскара фильм не попал, а в киносообщество возникли сомнения относительно объективности голосования Украинского Оскаровского комитета. Пятое. «Предел». Меньшую огласку получил триллер «Предел» 2017 года. Однако именно эта лента из творчества Станислава Боклана, без сомнения, привлекает большое внимание, ведь здесь актер сыграл украинского мафиози Крула. По сюжету присоединение Словакии к Шенгену повлияло на семью Адама Кройника. Он годами наживался на контрабанде сигарет, однако теперь все меняется, а старые схемы перестают действовать. Поэтому, чтобы ликвидировать последствия неудачной транспортировки товара, мужчине надо будет определиться, какие границы он готов пересечь в своем преступном деле.